Всем привет, зрители и подписчики нашего канала, с вами Грифонсон и Винам. Да, Винам. <свят> и в прошлой серии было две морских битвы, которые... которая. красота была такая неописуемая. Неописуемая, да. Как говорит... <свят> <свят> как говорит моя математичка, неописуемая. <свят> Отлично. Так, да. пойдем в атаку сейчас на Сикванов. Они с кем-то дружат, они вообще ни с кем не дружат, они только воюют, так что По-моему, Так, стопы. ГГ надо второй подвести, стак войск Так Ну все, ребята Алис капут вон Блин, что у меня с монитором? Он просто сам выключается Он отказывается в это играть да, не хочет играть в Рим. Я считаю, что Рим полное говно. Ну ладно, ладно. Там сейчас все Не надо такое говорить. Надо. Подписка, дизлайк. Так. Перестроим давайте как библиотеку. Строение, а то какие-то там барбарские... Как это называлось хрень? Черток вождя, блин. Какой-то черток вождя, блин. Что это за хрень вообще? Давайте построим библиотеку, чтобы эти варвары хоть окультивизировались. А тут а совсем варвары потеряли страх. Да уж. Попутали края берега. Так. Так, это мы okay. пока не умираем. Это хорошо. Нормально, мы царюже сколько лет? 70. Два года. Будет провести вечно, как Путин. Нормальное сравнение, а у вас что нет? А, у нас точно. А все Путин, все у нас леса. Говорят, про себя ничего не сказал. Вообще похуй Все, у них там отлично, Беларусь. У нас тоже, батька, будет вечно править, что так, так, разносим всех этих э, барбар, нужны нам барбары в армии. Нам нужны латины или как это? Латинцы. Латинцы, да? Нет, ладно. Нам, короче, нужны латы. Нам нужны римляне я хочу тебе приказать иди давай сюда разведывай тут. Ну, тут нормально армии набрали уже дальше тут просто не повоюешь два стака войск но при этом тут уже кельтские воины умеют драться более-менее это кто это, это, это на... этот как вот пик Бибаракта, биба Бибаракта. а это это где это галия а, Гарри? Конечно. А, ну да, я так и понял. Я так и понял. Биба... Да, город. Биба Ракта. Блин, плохо то, что вот у меня... У меня там, где... А, кстати, нет. <с> что, что забавно то, что у меня нету городов, которые пересекаются, ну, типа, провинции. Угу. Uh как -huh. это? Да. Ну, я понял. Понял. Ну, типа, нет городов в провинции, которые... Так. Нормально. .mumbles. <Example> это армия у Анартов просто называется копеечки. Просто на копеечки называется. <argent> Очень фантазия была большая, видимо. Вот да. Так вот. Так, ну ладно, пускаем под. Хватит на сегодня плавание. Так, мотивные дары. Какие? Общий порядок заход плюс 4 все провинции вативные. Мне показалось нативные. Монтед будет. Боевой дух всех отрядов плюс 5%. процентов. Отлично, на четыре хода. Но это, блин, могли бы мне дать эту, как это, возможность на пару ходов позже, когда я буду воевать с киврами. Ну ладно. Так, здесь я могу прокачать своего своего военачальника. Мужчина замечательно с моей силе. женщина о том, что как и что я женился на них и дочерях знаменитых. Окей. Так, battle. Ready for battle. Так, а может мне напасть все-таки на на Нартов, хотя бы это разумно. Просто я не вижу то, что у меня, ну, какие там войска у кибров. Ну, у вас нет там никакого лазучика? Нет. У меня все находятся в других местах. Блин. Ладно. У меня сейчас наступление живет. в Галле. Ну, просто я хочу посмотреть, что-то у меня вообще в, в лобу. Ну, просто я хочу наблюдать за а, какие войска у Анартов и в своей наблюдать, ну, какие у Кимвров. Ну ладно, отправили к Анартам. Ой, к то есть. Кимвров, Анартам. Какая разница? Ну просто я не знаю. Собираюсь нападать на, ки... на Кимвров сначала. Все печи полные. Ну да. Это уж точно. Так, а... Какой здесь будет порядок, если я выведу армию? Минус 10, нет. Это нам невыгодно. Так, а здесь какой будет порядок, если я выведу армию? Минус... Нет, нам это не выгодно. Ну здесь ладно, пока будем сидеть, опять... Что-то надо изучить... ...экономическое. Новая ставка плюс 2%, стоимость агентов, 10%. А -а -а, водоем, заход все провинции, водоем, речка, угу. доход от производства, так, сотня, что это такое, я помню, был такой сериал, сотня, но он и сейчас есть, без понятия, не слышу, ладно, так, усадь бы да, вот, надо нам построить, ой, изучить, то есть, Два хода будет изучаться, но пусть Так, здесь у нас мастер мастерская столбера. <laughs> Германский скорпион. What the fuck? No, Германский okay. нагр. <coughs> Германцы достигнут высот. Так, осадная башня. А, нагр это же точно... Ладно, там не надо. Я так, а раз где мне вообще? Мастера меча вот это мне надо. Кольчуга пешего воина. Что за... это за технология такая? Кольчуга пешего воина. А, Где-то здесь. Тактика всадников. Ни хрена себе изучать еще. Ну ладно, это что-то... Надо же к этому. Так, где эти будет сейчас? Это технология. Так, здесь мы здесь мы... Блин, я просто <смех> на одном месте болт, <смех> Верчу, кручу, кручу, кручу, верчу камеру. Классно. Я тоже так хочу. <смех> так... Ну, блин. Буду туда войска. Раз буду пока ну, типа... Разумное решение. Ладно, ему еще два ряда воинов-палков и ряд хуйников, охотников. А здесь на ему. Если не на ему никого, как наемник есть. Да. Ну, здесь могу даже выйти на ход. Что ж, ладно. Доргись я могу нанимать только, только копейщиков. Вот она, да? Вот она, да. вот она. Как бы мои мечты. Да. Нет, пожалуй, все таки я буду гражданку изучать пока что. <laughs> что я... У меня военка уже, наверное, ходов так 20 идет. Так, ладно, начнай ход. Хороший план. Так, ну что там, э -э -э, сепаратисты? <реш> <Это> что <блин? реш> <Это> ответ сепаратистов. <реш> Нет, он хочет убить моего агента, он сейчас его убьет. Да, он его убил. Сукин <реш> <реш> что? Мой, мой протекторат, моя сутрапия требует, чтобы я убил войну и цену? Вы и долбанулись что ли? Это наверное я должен от вас требовать и не меня. Очень интересно Да, Оливия идёт в жопу Все идите в жопу Что? Пиктоны Пикатоны напали на этих на Бомжей каких-то варварских И они хотят, чтобы присоединился к битве Боюсь там между собой варвары Между варварами Я на это подлежу. Со склоном. Их а, убили. Да, их убили. И, и теперь мне пиктами помогут отбиться от того, что напал на мой город. <laughs> Спасибо большое. Типа на ну, я вас не звал, идиот нахрен. <laughs> Минус одни. Так, поработить, конечно же. Сейчас так и вустане. Типа, Вполне возможно. Сенат не может неотложно следить за действиями губернаторов провинции. Как некоторые, как этот человек, начинают злоупотреблять власть. Как вы прикажете с ним поступить? А, можно у него деньги взять. А можно наказание ему объявить. Общественный порядок плюс во всех провинциях. Это, конечно, наказание. на это тысяча монеток. А, фракция уничтожена. Ну что там, Сенат? Слушай, а чего зависит, типа, ты можешь нанимать там э, различные типа отряды генералов, ну, свиты генералов? Ну, это зависит напрямую от того, какие у тебя есть возможности нанимать, в принципе, по изучению казарм. зависит от того, где тот генерал находится? Нет, по-моему, нет. Это, типа, где ты будешь его нанимать? Нет, я его нанимал, у меня генерал нанимал, хрен знает, на чужой территории, и при этом я все равно нанимал топовые отряды. Mm. Посмотри, я себе хочу отряд мечников понять. Ну, я понял. Ну, пока что такой копеечки есть. Возможность понять. Копейщиков. Да. Сейчас я возьму целый стак. Вот а там я смотрю, да. Легионы Италика набрали тоже целый стак. И типа ну, я много. Блин, я думаю, что уже пора двигаться к Кимрам потихоньку. Все-таки они там войска не, не нанимают. А, летают на куда-то на марше, то есть.. Но ну, это тоже двигаться на них. Но в то же время общественный порядок кромает. Да. Если бы не было у тебя восстание каждый ход был бы саном. Ну, мне надо много ходов вообще посесть, но я не хочу последствий, нужно двигаться. Как бы можно создать передовой отряд, который будет просто за порядком следить. Надо это большие расходы для свепской казны. Ничего не поддерживает. Да. Ну ладно, тогда создам ещё один отряд. Где у там будет. И соберу большую армию. О, вот здесь у меня будет армия. Топая. Ген... Генерал мне не нравится, только вот. Он копеечек. Хочу мечника. Так, давайте-ка мы снесём военное здание второе. Поставим что-нибудь. Гражданское. Такс, ну что тут у нас? Такс, такс. Смотрю, тут прям целая куча. Теперь можем здание ставить. Варвары были умертвлены. Ну вот я еще думаю, мне стоит, стоит ли мне нанимать флот? Ну, при атаке на Алабу. -А -А <свеч> Не знаю. Ну, типа это портовый город. А вот Зачем тебя надо атаковать? Кимбров, <смех> <Дани. смех> бров. Да не. <я шучу. смех> да, <смех> О, кстати, да, я мог теперь при понимать, наконец Добились этого. У а притранцев изначальная атака 74 Сколько? 74. Нифига себе. Но проблема в том, что, по-моему, там максимум я что-то 4 отряда могу Нет, по Короче, есть какие-то претарианцы, самые топовые, есть такие предтоповые, вот у меня сейчас вот предтоповое, топовые, они там определенное количество их начинаем. Вот. А, это типа как, как сегодня нанимать британскую пехоту можно, да? Ну, да, типа это элитные отряды, считается. Да, я помню, помню, мы когда появились первые французы, доиграл играл за Дьодзай, она просто всех выносили, все китаев. Так, -с. там будет восстание скоро, блядь надо сделать так неме ними, ними цены у меня там по-моему дофига сейчас отрядов а нет у меня все здесь семь отрядов но в любом случае если восстание будет то там сразу не захватит время у меня будет так что я улучшил армию сейчас бонус к натиску так и давайте-ка двигаться на юг Короче, мне надо сейчас все свои войска обвинить, атаковать пиктенов, Биба, то надо атаковать, захватывать ее. Mm -hmm. Надо всю армию собрать, кулак. Да, почему-то у меня пропал интерфейс вообще. Ты это, осторожней. Я сейчас сохранюсь. У меня же было такое. А не дай бог, еще вылетишь. Ну, я уже такой я не вылетал. Так. Давайте еще этих возьмем. Притрионцев. 6. А, нет, тут, видимо, нет ограничений. Это не та. не те отряды, с ограничениями. Их можно сколько угодно набирать. Но они, конечно, содержание у них там огроменное. Сколько у них? 218. Нормально. Вместо 174. Ну, хотя там небольшая, уж прям, сказать, разница. Не огромная. Ну, короче, есть. Короче, надо двигаться на а Алабу. По-любому. <зв usually> то есть, если разбить армию, которая, скажем так, патрулирует а? город, то там гризон будет изи разнести. Так, ну что, изи. Давайте, ходите, товарищ Хунтбрехт, не ранга. Товарищ Хунбрехт, На уж. Так, кого бы тебе прокачать? По порядочку. Записать в армию сегодня. О, ты там плакаты что ли ворот, развешиваешь? Нет. У нас здесь культура увеличит создание культуры плюс 5%. Почтение золота пока... Не... Наверное, с политической партии, которая принадлежит начальник своей армии без 2% Сложно Ну ладно, тогда выберу... Выберу. Что я выберу? Вот я выберу. выбираю тебя. Я выбираю. Жизнь в кайф. Mm. Так. Так, так, так. Ну... Но... Если я выложу армию, то сколько будет? Общественный порядок. О, ноль будет общественный порядок. Отлично. Я могу двигаться спокойно вообще. Куриный марш, летим к границам с киврами. Появляется новая фракция, Эпир. Объявление войны, фракция «Мечтожные кельтики», «Секваны». Да, так... всякие бомжи умирают. Да, но только не мы. Но мы не бомжи. Ну, мирим точно. это не относится к числу. мы тоже не бомжи уже, мы все бы освоились уже. Так, я не знаю, стоит ли траншеи строить. Ну ладно, построить траншею, так, так уж и быть. Ну что, готовишься к мировой, что траншеи копаешь. Да нет, это не те траншеи. Так, касситан, давайте с вами торговать. Низкий уровень. Узитан, давайте с вами. Ладно, все мудаки. Ну, давайте, может быть, поторгуем с сенаторами-сепаратистами. Такие соглашаются. Они ко мне где-то относятся, потому что я такой союзник. Ну, они ко всем, по-моему, хренут относятся. Так. Ладно, пока это армия будем восстанавливать общественный порядок, потом будет двигаться на анартов. А это будет двигаться на гневров. Окей. Прикол. У этих сенаторов, восставших, есть царь. Mm -hmm. Че у меня нет царя? У тебя есть. У тебя есть. Сколько диктаторов? Диктатор. <сих> да, ну типа у него меньше полномочий, чем у царя. <сих> ну, <сих> Гитлер же был диктатором. <сих> Блин, он взял еще целый стак. О, он решил напасть на мои лодки. Эм... Я не знаю, чего он тут надеялся, но типа да, у него как будто перевес, но я-то знаю, тайную тактику, которая, видимо бот вообще не подозревает. Да. Супер имба тактика. На ну, ту тупо тупо как-то тараном. Ахрен он напал, сейчас опять потеряет своего киндера, вот там уже, да, я не, не знаю, блин. Тупо набирает из он местных столько, жителей. Столько бабок кинул генерала. Да. В генерал. Просто я там не знаю уже, откуда он берет генерала. Из народа набирает местного. Наверное К ним подходят свежие силы. нет, это свежий и силы. Он нахер. Там какая-то башня, блять. Сейчас он развалится Эй, куда вы? Давай еще встань боком, чтобы у тебя врезаться было получше Эй, куда вы? Нет э, Куда вы он сваливаете? Не... Он не утонул Черт А, нет Да, да что вы делаете? А, Я мы вас... горим, мы горим А как они горят? Если... Сейчас дождь идет Я не знаю мы сейчас ждать дождь, как они умирают? Что за бред? Ну, наверное... Дождь оказался виртуальный Вот вообще похер, как это... Вот это дождь Вот эта битва Вообще, такая сложная битва бода Длилась того минута 38 секунд А, это тебя так генерал зовут, Секс Да, точно Секс. Секс -лонат. паку, Пакуви паку, паку, пастух. Да, паку, пакуем их. Пакуем пастух. Короче, до свидания, пастух. Не боюсь. Сейчас новый генерал появится. <laughs> ну да. О, Пропит, да. Взять в плен. Поработить. No way, <laughs> Сенатора поработил. <смех> Блин, сейчас мне подсирать армию будет, она еще не сдвинется на следующий ход. Всякие мутни окружили, о, он решил напасть. Он заболебал. Очень... нифига у него там Притарианцев. Чем много? Очень много, три отряда претарианцев. Но мы пожалуй лучше отойдем, если мы не против. Мы догоним. А, <связь> так, у ну, меня теперь присоединился <связь> этот гарнизон еще дополнительный. Блин, надо сыграть битву по-любому. Ну, наверное, в следующей серии уже сыграть битву. Mm, Я полагаю. Ты думаешь, там 23 минуты прошло, так? Надо сыграть. Уфигай <связь> У то У кого? У бота. Да. Ну, видишь, он наемников еще набрал, блин. Ну, да. Это вообще, вообще забавно. У него половина армии, блин, нового образца половина старого. Ну, это ж бот. Да. Вообще -по. Непонятно, как у него так получилось, если уже у меня реформа в этот момент произошла. Он, по идее, должен был по-любому нанимать новые риски. Ладно, короче, отходим к краешку. Ждем подкрепления. Но дело в том, что принципы они дерутся на том же самом уровне, что и легионеры, обычные Нам Так что, большого преимущества не дает улучшения в легионеров Они бегут Ну, они уверены в победе, видимо ну да, правильно, лучше Лучше смерть, лучше чем быть... поражение Лучше быть измотанным С начала битвы чем, блин, длинно пройтись? Это да. Ну, тактика бота, что? Бежать постоянно. Ну, спортсмены, ребят. Ну, прям как в Согуне. Стрельба. Да. Смурай. Смурай любит бегать. Ну да. Так, ладно. ладно. И, я я прям вспоминаю твои серии по... По Сегуну, по заказу самураев. Да. А что там было? Ты постоянно забывал выключать эти. Типа, они постоянно тебя бегали. Но... Потом были измотаны начала битвы. Ну, нет, там, по-моему, если только стрелков я послал бегать, им вообще без разницы. Кропашников Но... я же старался, чтобы они потихоньку шли. Хз, хз. Ярикадцы там тоже бегает. Будь здоров. Да и хер с ним. Я выиграл в итоге, что тебе не нравится. <свят> <свят> <свят> все, победа, значит, правильно все сделал. <свят> ну да. Тут не поспоришь. <свят> а то ты будешь сейчас как все мои хейтеры писать, типа, вот я ты играешь как говнари, типа, вообще непонятно, как выигрываешь. <свят> Он ему везет всегда, Просто пишет. Да, для него всегда везет. Вечно везет. Он умеет. какой-то играть не умеет, выиграет постоянно, понятно как. Так, ну сейчас эти ракалы подойдут. Там у него, блин, три отряда конецов, единственный минус. Очень большой есть. Очень большой минус. Ну, правда везет мне, что там три отряда конницы с одной стороны, с другой, по-моему, там один только, и тот там, Кампанская конница, типа, по-моему, топлая, далеко. Так, там где это? Легионеры скоро подойдут? Вот, добрались наконец-то. Так, они побежали. Какой ужас, наша засада обнаружена. Какой базар. Да. Тупо в лоб идет. Да. Сейчас кого нормально так вырежется, скорее всего. Да, да он генерал стоит. Да, ему-то по похеру нашего военачальника напали но я бы не сказал хотя это нет нормальный генерал врезали генеров Так, они что-то, я смотрю, частично напали. Частично решили забить на меня. Давайте помогаем. Тут, тут сейчас с флангом можно дойти. Наши ряды дрогнули. Ой, плепс, забоялись. Какой позор? Эй, куда вы? Мамка кушать, кушать позвала, что ли. О, прям все, да. Наши поля боя. Какой позор. У них реально как-то походу. Скливоз какой-то. Я не знаю. Возможно, возможно. Там так папа сын, типа. Какой-то ауешник, я не знаю. Позорный вышел, только что такое видит пофус. Давайте, давайте, давайте, давайте. Какой позор? Наши бегут с поля боя. Какой позор! Как же мне похер. Вообще пахнет остались без снаряжения так это секунды. отходи М -м. На, давай, пока Наши бегут с поля боя Какой позор Пойдем? Да, да, да На, да, продолжаем Да я, да, продолжаем <смех> Ну, вырежешь Чего? Вырежешь, надеюсь Нет <смех> Нет Наши бегут с поля боя! Майё -майё. Какой позор! Нет, не выиграть, видимо. Как так? Всему делу, чертовы, сраные. Наши бегут с поля боя! Патрианс, блин. Какой позор! Бам! В спину просто. Да Это уже не помогает. Ну, блин. Че не поделаешь? Да. А надо этим спин дойти. Л легионерам ветеранам. Да, и же ты захочешь? Наши бегут, а Какой позор. Ну, так. Слегка. Типа легионерам просто пошло на это даже спину пофиг как-то да всё. ну вы-то отступите тоже что вы берете ну да Тьф, ну че они только лучше драться. давайте в боевой дух подрос Наши бегут с поля боя. тяжело победу врага ну там да все равно потери у меня больше вон претарианцы сколько нарубили жесть